В прошлом видео я просил вас поставить 400 лайков, вы поставили больше 2500. Спасибо вам за оказанную поддержку. Надеюсь, это видео вам понравится не меньше. Давайте соберем на нем 700 лайков, и я сразу выкладываю новое видео. Я хочу посмотреть, какие есть навыки уже возможности. Что я умею? Что я умею? Обычно я, ну, я научился дергать, дергать э, струны. Не знаю, насколько это правильно сейчас. То есть, ну, как-то как струны я могу, в принципе, дергать. Ой. Мелодии я никаких не знаю. Это палец. П, он называется? Он отвечает за басы, за все. Вот так вот. Палец должен стоять крестом. Вот так. Я могу еще скинуть картинки, чтобы... Извиняюсь, крестом, вы имеете в виду что-то подобное, вот так вот что-то или как? Палец басовый. Должен стоять впереди, в отличие а -а -а от. А, и крестом в плане. Вот <гас> все понял, понял. Да, и да. сверху это видится как крест. <гас> третья, вторая, третья, первая. Единственное, можно, у меня уже первой струны нету. Я смещусь вот это. То есть я вот это буду. Да, наблюдать. конечно. Так. Нажимать не надо пока что. Будем играть Дай... на открытых пока это... <сих> что. У меня оттуда пальцы проваливаются. Они прям что-то хотят там найти. Потому что нужно опираться на басовую струну большим пальцем, чтобы было удобнее играть. По-моему лучше. Уже получше, намного получше. Палец не убирать. Сейчас еще раз покажу. Угу. Сложно, я знаю, да, это нормально. Ничего в этом нет такого. В руке вот здесь вот мы как будто бы держим яблоко, за счет этого рука округляется. Вот, и мы ставим на струны. Яблоко большое или маленькое должно быть? Уже очень хорошо, очень прямо хорошо для первого раза. Сейчас покажу самую простую вещь, которую все гитаристы, мне кажется, должны уметь. А, слышал. Сейчас я до конца объясню. Вот к этому мы будем стремиться. Все хорошо, отлично, отлично. Вот к этому для начала это уже хоть какая-то мелодия. Позже чуть-чуть скину картинки базовые, которые, собственно, помогут в этом. Вот. <кười> <кười> хорошо, да, да. Сейчас одну секунду, только не могу мне меня... на... то, что одна струна порвана, очень неудобно. Я, наверное, Сво... <к fronts> да, возьму вот это вот все нормально, нормально. Вау. <смех> круто! Я просто очень люблю помогать людям. Меня много кто просит. Мне очень нравится это. Я, я думала, я уже думала, блин, что делать. Я не понимала ничего, что происходит. Я думала, я делаю что-то не так. Нет, нет, нет, ты делаешь все круто. Приятно. Моя всегда мне говорила, что у меня все получится. Я не верила никогда. У тебя, у тебя все получится. Я вижу, что ты этого искренне хочешь. И я надеюсь, люди, которые сейчас будут смотреть это видео, они... Проникнуться твоими чувствами. А можно тоже спасибо? Спасибо большое. Ребята, ребята, подписывайтесь на эту девчонку в Инстаграме. Люди, которые хотят. Люди, которые хотят научиться играть на гитаре, обязательно к ней обращайтесь. Я сейчас заплачу. Сейчас, сейчас я заплачу. Ну, все хорошо. А базовый уровень мой: вот такой. Вот могу, могу дергать струны. Могу дергать струны. Uh -huh. Все. <laughs> я хочу Значит, зажимать. А? Зажимать, вы тоже умеете, если. Вот, да, да, чтобы... Зажимать я могу, да. Зажимать я могу. Вот. А что-либо дальше, какие-то аккорды у меня пока ну, близко не получается. То есть это то, чему я звучи научился за две недели, по сути говоря. Дальше покажу немного свой уровень. Ага, это... Зажим да вы сделали да, но это не обязательно так. Круто. как же этот стиль называется, когда бьешь по гитаре. Герстал. Во, да, да, да, круто, красиво. Ну, вообще у вас акустика, я так понял. Ее лучше класть на правую ногу. Я, кстати, на правую ее и держу, да. Так будет удобнее. Рука, ну, главное, чтобы вот этот вырез немного на уголке лежал. Ну, так будет удобнее. Угу. Так. Вообще в музыкальной школе учат, чтобы... Сейчас вам покажу, чтобы... Палец большой лежал на середине грифа, а и рука всегда должна играть в вот тут, тут всегда должна играть. А, не тут, не тут. Тут всегда мощный и углублённый. Угу. Так, смотрите. Первый палец. Я в руки зажимаю на первом ладу второй струны. Первый палец. Первый палец у нас. Да. Да, вместе на втором ладу Ищи обрезан, третья зона, вторая А мне надо делать первое на вторую Да, Больно, <губ> Больно посиление. <губ> <губ> ну да, будет по началу больно. У вас потом мозоль появится, но хорошо. У вас э, четвертая струна плохо звучит. попробуйте прижать синий второй палец. Смотрите, я заметил, бы все играть одним пальцем. В музыкальной да. школе учат так, чтобы каждый палец изучал за одну определенную струну. То есть, первый палец изучает за третью струну, второй за вторую, а третий за первую. То есть, сейчас вам покажу. Может поначалу не спешить, помедленнее играть, как бы легче. Ну вот, вы знаете мелодию. Я вас понял. Просто я сколько видео смотрел, просто у меня даже звук не получается, по сути, даже извлекать из гитары. Я не знаю, с чем это связано. Она настроена? Да, она настроена. Единственное, на ней первой струны нету. У меня есть гитара, ну, вторая. Там mm -hmm. 6 струн, как должно быть, но ну, она какая-то ну, неудобная. А вот эта вот, она мне больше нравится, но здесь первой струны нет. У меня почему-то даже звука нормального нету. Я не понимаю, как это возможно. А, Это вы сейчас вот сверху. Это я просто провела по струнам. Просто у вас первые три струны должны быть такие вот по качеству они должны быть немного отличаться от остальных трех. Да, да, это правда. Они тонкие какие-то, да, и как леска, не знаю, чтобы рыбу ловить что-то такое. Попробуйте, например, поставить аккорд АМ, то есть вот так. Первый палец вот этот палец на а, четвертую страну на вот эту. На какую? На, на пятую струну. Ну, вот. первый, да. на, снизу пятая струна снизу. Да, так. да. На пятую страну. Да да, да, да, да, да, да. Второй палец, вот, э, на третью страну второго лада, вот этого порошка. И третий палец на четвертую струну. Uh -huh, Тоже uh -huh. И вот попробуйте. Тихо, у меня как-то прям получается. Ну, это может быть от качества струн зависит. Ну, наверное, Из... да. струнные принципе... они отдельно это... продаются в музыкальных а... магазинах. А как аккорд называется этот? Ам. А, -эм. а -эм. Угу. Ну да, это мне. Одно. Звучит он нормально, ну. Но... <клых> ну да, да. Мне отчим показывал этот аккорд как-то, да. Угу, угу. Неплохо, да, звучит. Я понял. Мне кажется, на гитаре можно э, играть, даже ну, научиться просто нужно. Да. Может быть, струны, а другие. Ну, наверное, наверное, да, возможно, возможно, возможно, даже, я не знаю, в гитаре дело, может, я не знаю, просто сейчас, на этой просто струны нет, не знаю, может, на этом как-то лучше будет, сейчас посмотрим... Это, это был небольшой розыгрыш, так скажем, пранк. А, я видела, да. Надеюсь, тебе это видео понравилось, и ты уже поставил лайк. Так, у меня есть одна претензия. На меня подписано 2500 человек, а видео смотрят от 20 до 50 тысяч. Вы чего не подписываетесь? Я для кого все это делаю? Спасибо за просмотр, пока.